Какими же должны быть отношения между мужчиной и женщиной на производстве и в любом деловом партнерстве? Во всем должна быть строгость нравов, в словах, взглядах, мыслях, одеяниях, творениях. Надо не забывать, все, что не возвышает душу, служит ее растлению. В высших мирах подобные низменные отношения отсутствуют. Там все подчинено совместной работе на единую цель. Личности думают не о каких-то заигрываниях друг с другом, а продумывают варианты скорейшего достижения планируемых результатов. И развитие у них идет ускоренное, потому что они не отвлекаются на соблазна,